и Юриканы против Эндо -Томоне. Война не на жизнь, а на смерть. очень приблизился к нашему иностранному британскому порту, поэтому они поплатятся за свою, как сказать, дерзость. Не должны они были здесь оказываться, однако они решились напасть, так что я их уничтожу. И наш анархический флот в том числе. У Исуги Юрикана, если не ошибаюсь, у него, блин, наверное, есть все уже награды всего нашего японского мира. Поэтому, знаете что, после этой победы я ему вручу особенную медаль, которую еще никому не вручал. Вы узнаете это после этого сражения. Да, с таким пафосом решил начать эту серию. Ну, давайте вперед. Пора показать им, как дерутся настоящие войны. Настоящий войны. Блин, боже мой, хватит это уже говорить. Ты мне заколебал, мужик. Не знаю, может быть, в английской версии он также постоянно болтает без умолку, но здесь это просто неуместно. Огонь всех орудий. Уничтожить вражеское суденышко. Император больше не имеет никакой власти над нами, поэтому он должен быть разбит. Вообще он вне закона. Император и его Свита. Теперь мы закон, а не это марионеточное правительство чиновников и дворян. Сукин сын, получай. Ох ты, сукин сын. Огонь, огонь. Все огонь. Гасить их нашими орудиями мощнейшими. Великолепно. Это была не очень сложная победа, но все же опасность британского порта была вполне реальна. Я так понимаю, уже все вражеские корабли даже не реагируют на британский порт, потому что он просто навсего не обладает торговыми связями. Уже все торговые связи ушли у нас далеко на запад, сами видите. То есть они оказались теперь в порту Нагасаки. Ну так вот... Уисуги Йорикан и также все другие морские адмиралы и сухопутные полководцы, военачальники, которые защищали наш британский торговый квартал, поздравляю вас и награждаю орденом Бани. Это за то, что вы защищали британские интересы в наших японских водах и защищали наше сотрудничество, обороняли с британцами. За это... Сама Виктория вас награждает Орденом Банни, и вы все фактически становитесь рыцарями в Англии. Ну, это, конечно, все наиграно, довольно сценически, но все равно такое почетное звание, я думаю, никому бы и не помешало. Этот орден, наверное, будет храниться в бунга, либо же в самом британском торговом квартале, в каком-нибудь музее. Но как бы там ни было, все равно звание. Как сказать, вступили вы в этот клуб в, этот, в это сообщество Ордена Бани И вообще вы стали все рыцарями Поэтому вы вполне можете это заявлять Любому британцу И он будет перед вами преклоняться И говорить, о да, да, я, рыцарь я Не знаю, поцелую вашу <пятку>, пятку И получу десятку Ну короче, понятно Теперь никакой британец вас не может Просто унижать Хотя я думаю и так вас никто не унижал если мы уже служим, служим, уже сколько лет, да? Уже сколько воюем. Ну, такая вот вещь. Я думаю, что очень даже приятно любому человеку в нашей империи такое получить звание. Так, ну что? Тем временем возвращаемся к нашим насущным проблемам. В принципе, все, что я хотел, уже сделал, наверное. Да? Кстати, звук опять куда-то пропал. Блин, вот что за херня происходит со звуком порой? То есть, он есть, то начинает какая-то фигня происходить. Да, вот, что-то вот сейчас он снова появился. Не знаю, это, видимо, какой-то баг все-таки игры. Я в этом совсем никак не виноват. Ну и да, по-моему, нигде не будет восстания. Хорошо, тогда мы пропускаем ход. Так, дипломатию смотреть нет смысла. Сануки пока выходить, наверное, не будем мы. Санузла. Хотя и можно было бы уйти вполне, мне кажется, да. Снайперов сюда нанять, да и пойти уже по своим делам. Просто знаете, в чем дело? Сколько нам идти-то надо будет? Ну, три хода точно придется пахать, причем еще по зиме. Хрен знает, сколько у него там войск в видео. Я просто, может, приду, а там войск будет дофига. И я тогда уже просто буду его осаждать, потеряю еще больше войск. Короче, да, понятно, ситуация будет неприятная. Сейчас у нас 8400 доход. Через ход у нас даже будет еще больше доход. Вообще зашибись. ой ой ой ой ой ой А наголока, похоже, сейчас обманет моего линейного пехотинца. Вот, сукин сын. Нет, не сдался врагу. Или сдался? Сучонок. Че он вообще раздумал? Надо было херакнуть просто катаной между ног и все. Дело с концом. Опа, осада все-таки взял, проплыл мимо моих, оказывается, блокад и каким-то образом оказался в тылу. Вот прекрасно вообще. Да, конечно же, везде растущее недовольство, я это знаю, конечно же. ну ну вот-вот исчезнет. Кстати, нет, не получилось у этой гейши обмануть моего солдата, точнее моих солдат. Так, мы тем временем давайте-ка двигаем в сторону Тадзимы. Всю армию, наверное, возьму я с собой. Плюс еще из Мимасаки возымею армию. Где-нибудь сейчас мы здесь соприкоснемся вместе. <coughs> так, давайте. Опа. <coughs> и теперь у нас очень мощная армия есть. Прекрасно. Очень хорошая армия. <coughs> с британцами, еще с хорошо обученными линии пехотинцами. Очень много везде у нас денег теперь. Ну, конечно, везде еще их очень хреново порядок, но он скоро будет уже хорошим, нормальным порядком. Так, мы здесь давайте тоже убираем. Убираем, вставляем точнее налоги. В других городах я сейчас быстро пробегусь, посмотрю, чтобы точно уж мне бы хватило вот этой вот цензуры. Она же на все провинции распространяется, ну да. На все провинции репрессии плюс 2. Ну да, везде должно быть все нормально через ход. Буду на это крайне надеяться. А то, знаете, будет неприятно, если сейчас какая-нибудь хрень произойдет. Минус один добавит к всем провинциям и просто уже везде будет восстание. Ой, будет весело гасить эти все восстания. Так, возвращайтесь в битю. Прекрасно. Так, ну и наверное давайте-ка еще в бизнесе посмотрим. У нас построился точнее детский корпус, можно возводить казармы. Так и поступим. Строим казармы и построим еще причем литейную. Нам нужно здесь иметь хорошую точную пехоту. Появляется наша косуга с медной броней. Устанавливаем ее тоже посреди этого всего действия, всей этой блокады. Атакуем, кстати, сада. Его корабль мне в тылу совсем не нужен. Так что топим этих засранцев. О, хорошая, прекрасная, тихая погода. Плывем к ним навстречу. Они не смогут противостоять вам я знаю это прекрасно спасибо за О, кстати я не знал что можно приближать вид в игре точнее наверное, знал прекрасно об этом но забыл как это делается сейчас но вспоминаю по сути Посмотрим на корабль вблизи, да, как говорится. Что-то там кто-то всем чем-то занимается. Он, кстати, мой командующий стоит посреди всей этой движухи. Причем, кстати, что он делает, вообще непонятно. Похоже, что у него рука заела, <coughs> застряла в пушке. Ну, ничего, бывает, всякое, ампутируйте руку, все будет прекрасно. Так, у Эда, если не ошибаюсь, есть разрывные снаряды, да? Да, уже, наверное, у каждого есть разрывные снаряды. Неужели, блин, еще остались дома без разрывных снарядов? Я этому очень сильно удивлюсь, если так оно на самом деле. Так. Давай, поворачивай, наверное, уже можно вести огонь. Нет еще? А, подожди, что ты не можешь стрелять-то по нему? Что за прикол? Он не может атаковать его почему-то Ты что это, стал пацифистом что ли, адмирал? Мне такие солдаты не нужны Да нет, нифига, он не пацифист Просто что-то Тупой, наверное, немного ну да, есть уже разрывные снаряды, плывут к нам навстречу. Радостные такие. Думаю, сейчас я им пилюлю дам в рот. Так оно и будет, наверное. Блять. Что-то я не могу найти вид от первого лица. -мо, дерьмо. Что-то, кстати, реально не могу найти вид от первого лица. А, вот, блин. Стреляйте по ним, гасите засранцев, покажите мощь анархии, пускай враги трепещут Огонь! Трепещите враги Наращиваем темп стрельбы. Отлично. Я этого и добивался. Всего мы одну пушку потеряли, по-моему, и все. В остальном целый корабль. Интересно, а враг еще может как-то каким-то образом оплывать меня? Или уже все? У него уже просто нет возможности. Ну, то есть вот эту блокаду оплыть полностью, чтобы быть незаметным. Кстати, видимо, он еще может быть незаметным, судя по тому, что вот тут остался еще кусочек. Давайте вот тут проплывем, чтобы убедиться, никого нету. Ну, вроде никого нету, давайте тогда плывите сюда. Потом еще один корабль где-то вот здесь поставлю, чтобы уж он вообще не мог проплыть, не напав. По-другому просто невозможно было бы. Никого нанимать не будем. Можно, конечно, было бы Косугу нанять или Кайомару, но нет. Этого я делать не собираюсь. Просто у меня на это денег нету. Такс, такс, такс, такс, такс, так, такс. Так так так в тосе что, появилась армия? О, да. Республика. Республика, блин. Пехота республики. Черт возьми. Давайте в атаку, ребята, наверное. Хотя, блин, я вот думаю... Давайте, может быть, возьмем 5 отрядов. Этого будет вполне достаточно. Плюс я соединю здесь, чтобы вот эти получше, они были все целые. И все, давайте в атаку идем. Что, кстати, мы можем здесь нанимать? Мы можем нанимать также здесь пушки Армстронга. Ну, начну это делать уже через ход. У меня уже денег будет до хренища. Можно уже будет даже и пушки нанимать. Ну, а вы тем временем атакуете врага. Причем я сражусь сам. По той причине, что мне интересно, как выглядит наша пехота поглядеть на нее, поглазеть. Но, правда, это будет уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока. Удачи!